можно просто выстроить команду, которая будет отвечать за какие-то части. То есть технически сложный актив может быть простым, если у вас есть аутсорсинг и технарь, которые ну, на самом деле за 5-7 тысяч рублей в месяц можно мониторить, чтобы с вашим сайтом все было в порядке. Это, для него это хорошо и несложно. То же самое есть автор, который за 500 рублей с удовольствием будет вам писать статью. То есть и представляете, если эти два человека есть, вот, кто будет считать, что этот актив все равно будет сложным? Еще. То есть вы купили, но у вас есть автор, у вас есть технарь, который гарантирует, что все в порядке. Ну сразу же как бы, ну окей, ладно, я тогда потерплю этот денежный поток долларов на карту, как-то с этим смирюсь. Значит, четыре способа получать доход на сайтах. Первый это контекстная реклама, самый популярный способ, самый пассивный. То есть если вы это ставите, это примерно 20-30 копеек с посетителя, но при этом вы вообще не отвечаете за монетизацию, за вас это делают Яндекс и Google. Если вы новичок, это, наверное, самая интересная история. Партнерские программы, это чуть посложнее. Здесь очень сильно зависит от компании, которая будет заниматься управлением. Но в целом, если... Ну и здесь, на самом деле, на старте я бы тоже на это внимание не обращал, потому что у нас все сайты, кстати, на партнерках. Но на старте, на старте я бы на это внимание не обращал. Еще один классный способ, это лидогенерация. Кто знает, что такое лидогенерация? Окей, пропускайте, кто первый раз слышит. Те же люди, да? <смех> Нет, на самом деле, ну лидогенерация, это когда вы оплачиваете, за, вам бизнес платит за заявки определенные, за звонки, за подписчиков, за регистрацию, еще за что-то. То есть вы привели ориентатора, вам компания заплатила, например, комиссию за заселение. Ну, к примеру, да? То есть это называется лидогенерация, когда вам платят за какое-то действие. Еще одна из историй, это доля в бизнесе. То есть это как раз то, что я рассказывал, когда вы, получаете, создаете, например, проект, входите в долю какого-то бизнеса и обещаете ему, что вы будете делать трафик только на него, например. Три способа, которых стоит избегать. Вот я вижу, люди сфотографировали сначала один слайд, еще появилась картиночка, опять пришлось фотографировать. Здесь семь пунктов, сразу скажу, вам удобнее будет. Прямая продажа рекламы на сайте. В чем здесь минус? Ну, в том, что, во-первых, рекламу часто вырезают, у кого этот блок стоит. Поднимите руки, у кого стоит этот блок. Я вас всех. Вот из-за вас, кстати, вот из-за вас вот этот вид заработка уходит с сайтов. Вот, у меня тоже стоит этот блок, но чисто из научных соображений. В общем, на самом деле блок это все вырезает, поэтому это плохо заходит. Вторая история то, что все-таки для того, чтобы это делать, нужно отделы продаж. Я очень много компаний посмотрел, которые на этом живут, и у них отделы продаж, которые пытаются продавать эту плановую рекламу, она уже не работает, на нее уже не смотрят, но они упорно вот сидят и копают в эту сторону. Даже ссылка, то есть есть такая история в продвижении сайта, когда чем больше ссылок на ваш сайт, тем круче. Соответственно, если вы продаете ссылки, это хороший доход, но при этом Сайт, скорее всего, уйдет в банк. Но причем были ребята, которые этому даже учили, или что мы нашли способ экологичного продвижения, там, чтобы там ссылок было одна на 10, там, еще что-то на 10 статей. Но в целом они все в бане. Я вот посмотрел просто. Все, кто учили, почему-то проводят это обучение один раз. Следующая история это тизерная реклама, это вот темы всякие, что Алла Пугачева, там что-то с ней случилось, там Елена Малышева, то есть вот эти все, но здесь просто это кармически плохо, потому что лучше, ну, тут, понимаете, как в любом, в любом действии, вот когда ты создаешь сайт, это трафик, да? трафик это аудитория некая, вот ты своей аудитории можешь либо что-то хорошее давать, либо, ну, просто поливать ее вязью, и отсюда, Здесь для себя всегда нужно выбирать, почему мы ушли в партнерки, почему у нас нет тизеров, мы можем контролировать те предложения, которые на наших сайтах будут показываться. Потому что однажды я зашел на сайт криптоботаники и увидел там то, что объявление AdWords, ну то есть стандартное объявление гугловское, Пугачева умерла, ты туда заходишь, соответственно те приходят смс, что вы подписаны на какие-то услуги, если что-то, просто не надо ничего вводить было вы подписаны на какие-то услуги, и я захожу реально в пилань, я реально подписан на три услуги. То есть мы потом раскопали технически, как это делается, но в целом как бы вот таких вещей лучше избегать. Будем немного ускоряться, потому что, ну, потому что нам нужно ускоряться.